Друзья, добрый день! На связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital. Многие задают вопросы по доллару да? в последнее время, наверное, самый актуальный, насущный вопрос, да? что происходит. Сегодня у нас получается 13 сентября 2018 года, завтра заседание Центрального банка России, доллар достаточно активно растет за полтора месяца, вырос на более 15%, рост составил. Ну и, соответственно, многие задаются вопросом, что делать. Как мне кажется, что происходит и что можно ожидать на заседании 14 числа по результатам заседания Центрального банка России. Я думаю, что будет какое-то или повышение процентной ставки Центральным банком России, или очень резкое заявление в этом же контексте, да, что мы можем не только на очередном заседании повысить, мы можем это сделать в любой момент, когда это потребуется. С чем это связано? С тем, что мы сейчас наблюдаем с апреля месяца глобальный отток капитала с развивающихся рынков. И говорить, что там в России все плохо, да, я бы, наверное, не стал, потому что. Если посмотреть глобально, да, то есть доллар укрепляется ко всем валютам, ко всем валютам развивающихся стран. И здесь, наверное, рубль не является даже аутсайдером. То есть у нас вон, есть турецкая лира, у нас есть бразильский реал, у нас есть аргентинская валюта, да, которая там вообще просто дефот они фактически объявляют. А у нас есть там индонезийская рупия. Даже к юаню доллар достаточно сильно укрепился с начала года. да, то есть а, юань к доллару ослаб а примерно сопоставимо, как и рубль. Да? Поэтому говорить, что вот у нас все плохо и здесь влияют какие-либо рода санкции, ну, я считаю, что это все ерунда полнейшая. То есть идет глобальный отток капитала с а, развивающихся стран. А, поэтому, если говорить о том, что можно ожидать в ближайшее время, а, развивающиеся страны заинтересованы в том, чтобы капитал, естественно, у них не, от, от, а, не Отока капитала не было. Очень показательно сегодня было заседание Центрального банка Турции, который повысил процентную ставку сразу там на, на очень много. Да? То есть у него там ожидали, что до 21% повысить произойдет. Они а повысили до 24%, да, то есть прям очень сильно и резко. Чтобы вот, э, снизить этот отток э, капитала. Почему капитал оттек, у, утекает? Да? Потому что в Америке ожидается повышение процентных ставок, потому что сейчас доходность облигаций американских в свете ожидания просто процентных ставок в Америке, она там ну каких-то мусорных облигаций, да, не особо надежных, она сравнилась по доходности с облигациями развивающихся стран, и поэтому, соответственно, глобальные капиталисты, у которых очень свободно может переходить капитал из одной страны в другую, они сидят в чешу три, там, голову свою да, и говорят, зачем мне находиться в России с доходностью 7% в рублях, когда я могу получить э, доходность 5-6%, купив, э, ну, может быть, такого же уровня надежности американские акции, э, американские облигации. Поэтому мы это наблюдаем и, в принципе, можно говорить о том, что, скорее всего, Центробанк произведет повышение процентной ставки, чтобы вот этот вот ажиотаж по покупке доллара немного сбить. Помимо всего, здесь еще идет достаточно высокие цены на нефть, которые штурмуют уровень 80 долларов за баррель. То есть, при, таких, при таком курсе последний раз, при такой цене нефти последний раз курс до рубль-доллар составлял там в районе 43-45 рублей, а сейчас он в районе 70 практически находится, там 69. Поэтому Будет заявление Центробанка, скорее всего это приведет к тому, что ну, или повысят ставку, или будут очень uh... Очень жесткая риторика по этому поводу, что они могут сделать это в любой момент, что приведет к тому, что спекулянты испугаются да, и немножко закроют свои позиции по валюте. Поэтому, если вы смотрите и подписаны на канал, используйте этот момент. Если у вас есть возможность шортить доллары, да, то я думаю, это неплохой вариант завтра с утра в пятницу 14-го сделать ставку на падение валюты и что можно, на чем можно будет, в принципе, заработать, да. то есть, для особо агрессивных можно это делать в производных инструментах, во фьючерсах и таким образом ускорить достижение своей финансовой свободы. Что ж, друзья, у меня на этом все. Надеюсь, что видео будет полезно. Завтра покажет, прав я был или нет, но вот то, что хотелось сказать достаточно оперативно. У меня на этом все. До свидания удачи.